Я хочу сказать огромное спасибо Нижегородскому кредитному союзу, что, что подарили мне такую чудесную коляску. Я на новой коляске очень мечтала. Я говорю вам всем огромное спасибо. И я вам всем желаю очень крепкого здоровья и огромного счастья. И от всей души от нашей земли. я хочу вам вручить вот этот вот диплом. все.